Привет-привет, дорогие друзья! С вами Татьяна Климова. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас видео из серии «Завораживающий русский», где я вам говорю об интересных словах русского языка. И сегодня я нашла два слова из книги Николая Гоголя "Мертвые души». Когда я не знаю Какое слово для вас выбрать? Я выбираю слова из книг. И сегодня я нашла слово, два слова. Это два антонима, то есть разные слова. Это слова разговорчивый и молчаливый. Разговорчивый и молчаливый. Я думаю, что вы знаете глаголы «разговаривать» и «молчать». Разговаривать – значит говорить много. да? И молчать – значит ничего не говорить. Разговорчивый – значит человек, который любит говорить. И молчаливый – это человек, который обычно молчит. Разговорчивый и молчаливый. Ээээ, разговорчивый – это обычно не плохое слово не негативное просто человек который любит говорить например мы можем сказать человеку ты сегодня не разговорчивый да, обычно ты любишь говорить но сегодня ты не разговорчивый почему что случилось да? и молчаливый человек который немного говорит который молчит молчать значит не говорить. Если мы говорим негативное слово, это будет болтливый. Болтливый человек ⁇ это человек, который болтает, много говорит. Например, я зависит от ситуации. Если я в новой компании, я не очень разговорчивая. Если я э, с друзьями, да, я разговорчивая. Может быть, может быть, иногда болтливая. То есть у нас есть молчаливый – человек, который немного говорит, у нас есть разговорчивый – человек, который любит говорить и болтливый – болтливая человек, который слишком много говорит. Вот, дорогие друзья, такие три слова. Три слова практикуйте. Напишите, пожалуйста, вы болтливый человек или разговорчивый человек, или молчаливый человек. Напишите в комментариях. Используйте эти слова, пожалуйста, это хорошо, учить новые слова. И если вам нравится моя работа, приходите на мой сайт, там много бесплатных подкастов. Но если вы хотите получать подкасты каждые пять дней, подкасты и видео, приходите в мой клуб «Русская дача» для самых-самых позитивных и мотивированных. А я говорю вам до скорого, пока-пока!